На сегодняшний день рынок акустических гитар достаточно обширен и в таком многообразии моделей несложно потеряться даже опытному гитаристу. Что говорить про начинающего? И в этом видео я решил помочь с выбором первой акустической гитары, которая будет сочетать в себе современный дизайн, великолепный звук и, что самое главное, эта гитара попадает в категорию цена-качество. Знакомьтесь, это LAG, модель GLA-T70D-C. Что значит с вырезом? Начнем, пожалуй, по традиции. Начнем, пожалуй, по традиции со спецификации инструмента. Верхняя дека массив ели Энгельмана, обечайка и нижняя дека светения одна из разновидностей красного дерева. Чем-то напоминается пелли. Гриф выполнен из акумы. Эта древесина часто используется в столярном деле как замена красного дерева. Накладка на гриф Браунвуд а вот оформление головы выполнено из светения. Бридж, как и накладка, изготовлен из Браунвуд. Подробнее об этом дереве ты можешь узнать вот по этому тайм-коду. Верхний и нижний порожек из черного графита. С одной стороны, сочетание такой древесины придает инструменту яркий и объемный звук. С другой стороны, корпус Dreadnought олицетворяет собой мощь и громкость. Если ты играешь в небольшом акустическом бенде, то эта гитара точно не затеряется на их фоне. Кстати, чуть не забыл. В этой модели немного изменились колки. Раньше они были цельнометаллические, литые, как их обычно описывают. Сегодня они по типу бровер с открытой шляпкой, а точнее попкой. Мы видим шестеренку, можем смазывать, когда это нам нужно, необходимо. И можем также подтягивать уровень, степень нажатия, а точнее кручения колочка. Внешний вид лак t 70 dc максимально стильный и узнаваемый. Но на самом деле дизайн скрывает в себе небольшую историю Франции. В каждой модели в резонаторное отверстие вплетен окситанский крест, который подчеркивает общий стиль инструментов лак. Голова оформлена так, что создается впечатление объемного 3D-рисунка. По корпусу тянется черная окантовка, а бриш оформлен черными пинами, которые выполнены из матового пластика. В общем, в этом инструменте максимально выдержанный стиль, который будет узнаваться абсолютно в любой компании. давай коротко обсудим, что такое древесина Браунвуд и почему компания Лак использует ее в своих инструментах. Существует компания Блэквуд, целью которой является сохранность ценных пород деревьев, таких как палисандр и эбеновое дерево. Вместо использования древесины исчезающих пород в построении гитары, компания предлагает обходиться лиственными породами древесины, то есть более бюджетными, но которые прошли термическую обработку. Древесина Браунвуд имеет всего 5% лаги, что позволяет ей оставаться предсказуемой в местах повыше влажности и оставаться максимально стабильной там где влажность находится ниже рекомендуемых значений это прямо если очень коротко но по ссылке в описании к этому видео ты найдешь статью которую мы опубликуем в нашей группе вконтакте где я подробно пишу то как проходит сушку данная древесина почитай это реально очень интересная статья рекомендую Так. Что мы с тобой имеем в сухом остатке лак GLA t т70 dc это замечательный инструмент для тех новичков которые не желают идти на компромисс и желают получить готовый инструмент для того чтобы начать заниматься музыкой здесь и сейчас верхняя дека из массива энгельмана говорит о том что с этой гитарой себя будет чувствовать комфортно даже опытный гитарист причем не только выступая на каком-нибудь маленьком квартирнике но и даже на большой сцене звучит эта гитара в своем ценовом сегде очень круто намного лучше чем некоторые конкуренты. Называть я их не буду конечно же. Ну а современный узнаваемый дизайн всегда будет выделять эту гитару среди Других инструментов В общем, рекомендую рассмотреть этот инструмент Если вам нужна гитара с хорошим дизайном С прекрасным сочетанием древесины С опупеннейшим звуком Ну и, конечно же, в корпусе дредноут И по очень даже хорошему ценнику Приходите к нам в магазин Rock'n'Roll Попробуйте собственноручно этот инструмент Либо любой другой, который вам понравится Выбирайте гитару по душе И занимайтесь музыкой С вами был Глеб, до связи!